Нам ехать еще 920 километров, время 11 часов вечера. Денис Рем, мы едем к тебе. Катедастер разогнали, 150-160, шпарит только так. Как рассказать людям, что мы едем в Африку? Да как есть, так и расскажи. Конечно. Волнуешься? Конечно. Прививку сделал? Это, это же не должно быть, что я сделал? Прививку ну, сделал? Конечно, как конечно. Какую? От Африки? Да не, на самом деле. Ну, по крайней мере, до Дакара, я точно говорю, что все будет хорошо. Единственное, главное, чтобы вторая машина нигде не, не взорвалась раньше времени. Ну, это, бы а, это было бы прикольно. Да, но если кто с вами поедет третьим водителем, который будет, то мы можем ее взорвать. Ребята, ребята, привет! Значит, мы находимся в городе Минск, Белоруссия. Вот наш аппарат возле Макдональдса. Господь. Реклама. Реклама, здесь. да продали yeah. записка, Макдональдс спонсирует тех, нашу поездку. всю ночь, это самое главное место. Да, мы, в общем, у нас планы меняются каждую секунду. Сегодня выехали в 11.30 вечера ночи. И вот мы в 8 утра были уже в Минске. А все потому, что нам надо успеть до выходных... К Денису Рему. К Денису Рему купить тачку, и чтобы успеть ее снять С и, учета, и да. поставить там, я не знаю, что ну короче, выходные немцы отдыхают В общем, у нас есть еще порядка 24 часов, чтобы доехать до Мюнхена. Еще полторы тысячи. Ну, в принципе, если на, на границе не слишком долго, то все реально. Ну что, выезжаем с Белоруссии. Скоро. Уже город Брест, город герой. Он же герой? Герой. Герой. Город герой Брест. Вернее, не город герой, да, по-моему, крепость герой. Крепость герой. Все. Блин, я в Бресте. Сейчас второй раз. И второй раз я не успею сходить на Брестскую крепость. И теперь я буду еще больше расстраиваться. Наша тачка поехалась. Наша тачка? Вообще, спучившаяся краска. Uh -huh. Все как надо. Мы сейчас сидим, выбираем машины. Белорусский интернет нам помогает в этом. Очень быстрый и хороший. Какой у тебя? Кто? Маршрут О, классно, маршрут через брестскую крепость. Значит, у нас тут полностью все под завязку. Значит, вот так вот успею. я сижу. Вот здесь я сплю. Я здесь сплю. Я, я сплю на подушке Кати Клэп. Катя, если ты смотришь это видео, знаю, я твою подушку не выбросил. Она Ханю. у меня. Но скажу честно, я ее взял первый раз с собой, потому что ехать долго. Подумал, что она мне может пригодиться. Да, да, да. Вот, так что... Она нам уже пригодилась. Да, она уже пригодилась. Быть. Я на ней спал. Вот, хорошая подушка. То есть крепость стоит на четырех островах. Естественный остров и три островные укрепления. Кобринская, Терезпровская, Волынская. Крепость бастионного типа. Но это всего лишь 10% мощи крепости. основной это ее форты. Значит, ситуация какая. Приехали мы на границу. 120 машин тут стоит. Время ожидания не меньше 5 часов. Значит, открываем сайт. Соседний переход через 44 километра. Там три машины стоит. Онлайн, камеры все показывают. Едем туда. 40 километров это грубо говоря, полчаса езды. Может быть, даже меньше. Подойти, спросить. Пожалуйста, ребята. Вот. Вот так вот сменили дислокацию. дома чего. дома чего? машин нету. Видите, пустая Самое дорога. Главное, чтобы это работало. А, нет, вот одна машина стоит. Пусть. Рено какой-то. Да. Все, вот уже Граница Польша. С Въезжаем да. в Европу. Может. Знак Евросоюза. Отлично. Как это? У нас три колора, а здесь кто? Два колор. Здесь. Дос Досколорес. Если в Польше говорят, говорили бы по-испански. Ну все, сейчас самый ответственный момент. Пусть от Мишу в Польшу или нет, без визы. Без визы. Да. А без визы какой? Польской. А я думал, в Маракко. Вставай в самую короткую очередь. А тут хрен Зима нас. Какая-то здесь короткая. Но вот. Рано обрадовались, слушай, а -а -а. реально. Тут все-таки не две машины. Ну, в тысячу раз меньше, чем там. Значит вот. Так вот выглядит очередь ожидания. Речь посполита польская. Значит, мы сейчас ждем. Машина есть. Сейчас посмотрим, сколько это по времени займет. Но, наверное, думаю, не меньше часа. Все стоят. Вот наша тачка. Ходить новости, которые вы все так полюбили от Саши. И в этих новостях как раз-таки вы и узнаете, что происходит с нами, с отморозками в Африке. Мне кажется, так проекты нужно назвать, да? Отморозки, Отморозки в да? Африке. К сожалению, я не могу поучаствовать в экспедиции, но я могу а, поучаствовать душой и снабдить а, вашу экспедицию самым вкусным напитком моего магазина — это шампанское. С французского слова сабля, сабля. Это обменять открывать игристые вина, вообще шампанское, с помощью сабли. Но сегодня у нас будет не сабля, а клинок, финка и ручка будет сделана из кости. Мы сегодня продемонстрируем новый как бы, способ открыть э, игристое вино не сабли, а другим приспособлением. Сегодня это будет клинок. Вот, пробуем. смотрите, вот в чем разница, когда ты ешь национальное блюдо и, и не национальное. Вот я ем флаки из чего-то. Ну, в общем, неплохо. Ну, пусть даже желудочки, все равно неплохо. А ты ешь что? Уродятся котлеты, вот такое. Кстати, я по-польски уже шпарю, только так, буквально 15 минут. <смех> вот, значит, вот эти три котлеты, две котлеты, флаки и еще хлеб, чай и гуляш Стоит 54 злота, злата, злота, сколько там, Злотых. вот, это 916 рублей. Значит, вот Варшава, темно, ничего не понятно, вот наш маршрут, в 8 утра мы будем в Мюнхене, Красный маршрут маршрут по в Варшаве. Вот. Что, что у нас из сегодняшнего дня произошло? Канистры потекут. Текут обе канистры. Мы весь день мучаемся с ними. Короче, то так, да. то так. В итоге башкой весь день думать Да что ж такое, что да. происходит-то? В итоге, короче, вроде бы нашли решение, при котором более-менее нормально, но все равно канистры надо менять, поменяем их при первом удобном случае. Вот, у одной я в одной течет дно, чуть-чуть. Во -чуть. второй течет крышка, чуть-чуть. Канистры приехали из шелкового пути, нам сказали, что вроде бы они супер классные, не текут, отличные крышки. Но в итоге, что-то в одной крышке, у другой дно. Два часа, часа, вот, пожалуй, самое главное впечатление. Два часа польской границы и гуляешь за. Где мы думали, что будут дотошно нас смотреть, но в принципе они только прооспрашивали, куда мы едем, попросили Рома показать баксы, Видимо, давно не видели. <с да, деньги есть? Я говорю, есть. Покажите. Я говорю, Я говорю, у меня на кредитке. Я говорю, меня на кредитке Она такая, наличные есть? Я говорю, ну, есть Она такая, нет, покажите, сколько у вас есть наличных Ладно, у меня Не вся сумма в трусы спрятана А только часть В кошельке были деньги, показал Вот, а так, в принципе, что? Едем в Мюнхен Значит, на заправке мы в Польше Вот наша машина Заправляемся Бенз стоит 4,68 злота за литр это где-то где-то чуть больше евро, я точно курс не знаю. Вот. но может посмотреть 468 злота за 95. Да, сейчас едем, Миша за рулем. Трасса хорошая началась. Ограничение 100-130. Мы километров 130-140 идем. Нам ехать еще 920 километров. Время 11 часов вечера. Денис Рем, мы едем к тебе. Вечно жующий Миша. Ты как в кадре поиграешься? Ты либо наклейки клеишь спонсоров, либо жуешь. В чем твой секрет, расскажи. Я спонсорные деньги только найду. Срабатываю. Короче, мы вот взяли картошку фри, булку, магнаггетсы и еще одну булку. Канфуд. Да. Все вместе. Короче, вот 20 смаг Булка, булка, фри, чай. Стоит 40 златанов Ибрагимы и Ибрабигимовича. Да, и где-то где-то. Расплачиваемся златанами. 10, 10 долларов, 10 евро, что-то такое. Мы точно курс не знаем. Вот. Но вы вы да. на самом деле ребята умные. Лучше напишите в комментариях, сколько это по факту у нас вышло. Потому что, ну интересно, я вот лично веду расходы, но курс не знаю, поэтому пишу так примерно уже чехия город брно сколько стоит бензин понятия не имею что за валюта кц чешская крона пойду заплачу за бензин так какая первая колонка а, мне включили смотри 30 чешских крон за литр не знаю сколько это в рублях понятия не имею заправляюсь вот такая маленькая заправочка нам остаться до 650 километров это уже У -у -у! почти 5 часов все уже скоро будем там ну чё, смотрите как живут блогеры в роскошных апартаментах с, лишним, с личным водителем что, что происходит вообще я везу тебя по чехии чувак ты какой-то трэш друзья зачем я на это подписался вот и настало пятничное утро мы находимся в баварии едем к Денису Рему как все происходило у Миши вышло новое видео по поводу того, что мы едем а, в Африку. Денис написал ему под комментариями, что, в комментариях, что давайте типа, встретимся, я вам помогу. Мы ему позвонили и сказали наш план. Он наш план а, раскритиковал, сказал, что в выходные мы ничего не купим машины. Это была среда вечера, часов 10 вечера. А, значит, он сказал, единственный ваш шанс это приехать пятницу в 8 утра ко мне в общем время 9 08 03 здесь еще не перевелись мы подъезжаем к Денису рему мы доехали за сука 34 часа 34 2. часа 2. А, и два часа на границы да и 32 часа. 2 часа я думаю на все остановки а, да не на остановке больше потому что мы обедали ну как бы кушали а, граница да, заправки потому что мы разминались выходили то есть мы не просто летели на заправках там и в этих мы разминались всего мы проехали 2450 сейчас скоро будет 2450 за 32 часа 2450 Почти по 100 километров в час. Да, но если выкинуть часы остановок, то почти так и получается. Ну, если выкинуть часы остановок, я буду, думаю, даже больше будет, наверное. А, ну мы еще в Варшаве же много времени провели. Да. Пока да. там по пробкам, пока там Андрея высадили на вокзале ждали. Да -да -да. Пока мы там с этими канистрами текущими разобрались, сложно, час ушел. Короче, маньяки. А все начиналось так, что Рома сказал. Да не, поедем на расслабоне, жестить не будем, ночью вообще ехать не хочу. Да, я ему говорил, что ночных переездов не будет. В итоге мы ехали два через два. Не ночи, ночи ехали, один день. Мы реально ехали два через два. Без не спали. Два часа я еду, он спит. Два часа он едет, я сплю. И вот таким темпом мы ехали. Ну и днем Андрей вел, конечно, мы спали вдвоем. Вот так что все реально Мюнхен, 2500 от Москвы дастер, норме. проехали, да, новый Duster эти дастер разогнали 150-160 шпарит только так морг ну у нас же еще кофор там, все эти, мы уже там скоро взлетаем в общем сейчас будем снимать видосы с Денисом и покупать тачку смотрите, не переключайте можете пока пока рекламная пауза сходите чай надейтесь да. спасибо да спасибо за встречу <звучит> вот нас угощают булочками как она бредсель называется брэдсе да. не тишины дыра так в этом давайте в Почему? А мы это? а вообще отлично мы же не бьюти блогеры